Это колда. Все мы ее прекрасно знаем. А это это сокращенное название, если что, а полное Combat Master онлайн FPS. Знаете, я как бы все понимаю, но по моему субъективному мнению, название, конечно, такое себе. Мне кажется, разработчикам нужно его доработать на Combat Master онлайн FPS без SMS и регистрации играть в оригинальную игру без копипаста. Так уже намного лучше. Данное творение наделало столько шума, что некоторые игры игроки на полном серьезе утверждают, что это будущий самый лучший шутер на мобильные телефоны. Пора расставить все точки над И, время начать собственное независимое расследование. Поэтому здорово мужские мужчины, спасибо всем кто в комментариях мне про этот проект писал, он действительно заслуживает внимания. Сегодня о слабых и сильных странах игрухи поговорим. Пока что пропустим самую главную, если так можно сказать, фишку игры и нырнем сразу в игровое пространство. Есть несколько параметров, по которым можно судить качество того или иного шутера, и один из них — это звук. И знаете, пока что разработчики чуть-чуть с ним перемудрили. Без каких-либо настроек в бою у вас на всю будет дубасить музыка, которая отвлекает. ее не забудьте убрать в настройках. А вот чего, к сожалению, нельзя убрать, так это звуки персонажа при беге. Вы только послушайте. временем я к ним привык, конечно, но вот в начале они немножко давят на черепушку. Это по-любому нужно исправлять. Похвалить хочется данную игру за секцию звуков взаимодействия с оружием. Выстрелы, перезарядка выполнены очень даже хорошо. Вашим ушкам будет приятно все это слушать. Но еще лучше им будет, если все это делать с помощью Logitech G333. Это игровые наушники, которые дадут тебе отличный звучание в любой игрушке, так как там есть сдвоенные динамические диффузоры, яркий звук и насыщенные басы скажут тебе привет. Встроенный микрофон обеспечит четкую передачу голосовых команд и реплик в чате, а благодаря интегрированным элементам управления можно легко запускать и приостанавливать воспроизведение, а также регулировать громкость. Тебя ждет максимальное удобство и исключительная надежность благодаря прочному алюминию алюминиевому корпусу. Короче говоря, для громких побед это то, что тебе нужно. Обязательно переходи по ссылке в описании и заказывай Logitech G333. Играй и побеждай правильно. Так, я сейчас прям почувствовал, что некоторые зрители не понимают, почему это я рассказываю про какую-то не сильно известную игру. Окей, Смотрите. На что-то очень сильно это все похоже. Если кто не знает, то данный интерфейс был полностью скопирован с ПК-версии Call of Duty Modern Warfare 19. Некоторые, возможно, скажут, что это все с Warzone. Как бы да, но правильнее будет сказать, что с MV19, ибо она появилась раньше. Как же так? Почему разработчики этой игры украли идею у Activision? Есть у меня парочка версий, в том числе включая и конспирологическую. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что эта игра не находится на стадии альфа или бета-тестирования. Это полноценный релиз. Многие пишут, что это открытый альфа-тест, так как обращают внимание на вот этот значок в углу иконки. Но это в корень не так, ибо студия называется Alpha Bravo Incorporated. В игре очень мало контента, всего один режим, командный бой, несколько карт и несколько оружий. Нет возможности писать или же говорить в командном чате, нет возможности добавлять в друзья своих корешей. В игре нельзя ложиться и нет самой важной настройки, которая должна быть в каждом уважающем себя шутере. Тут нет гироскопа. И, как по мне, это серьезное упущение, которое может отпугнуть любителей покрутить, повертеть сотик. Хорошо, что можно по-своему кастомизировать раскладку, к этому пункту вопросов нет. Вопросы появляются, глядя на некоторые механики в самой игре. Например, если вы захотите поиграть со снайпой, то вас чутка будет напрягать прицеливание, анимацию подкорректировать надо бы. Есть в этой игре и подкаты, делая которые ты не понимаешь что ты их сделал. К тому же нельзя одновременно подкатываться и прицельно вести огонь, как в той же мобильной колде. С прыжками тоже чутка намудрили разработчики. Дело в том, что здесь можно запрыгнуть практически на любую текстуру, это как бы хорошо, но некоторые запрыгивания кажутся чересчур неправдоподобными и это мягко говоря странно, и это я озвучил только небольшую часть часть косячков данной игры и перед тем как озвучить пару версий насчет копирайта давайте все-таки взглянем на плюсы Combat Master очень порадовало что игра не весит 12 гигабайт и в целом она неплохо идет даже на слабеньких устройствах также в игре достойная графика а смотреть на все это приятно есть осмотр оружия есть тактический бег отдельно хочется сказать про отсутствие рекламы в любом ее проявлении студия как мы знаем не шибко известно и данные средства с рекламы могли бы положительно бустануть проект я даже немножко задонатил для поддержки ну и чтобы проверить параллельно решает донат в игре или нет. А этот вопрос я отвечу чуть позже. Сам донат представлен здесь в виде комплекта, как в той же колде. И он скажу я вам не из дешевых. Все это время вы наблюдали геймплей со снайперской винтовкой, на которую установлен простенький прицел. И это все-таки дает некое преимущество, если сравнить ту же пушку только с классической оптикой. Главное отличие это скорость прицеливания. Играя с такой вариацией, вы будете намного полезнее в бою. И самый приколдес в том, что такой прицел можно получить только через донат. Пока что нет никакой кастомизации и забрать данный коллиматор бесплатно нельзя. Я считаю, что это плохо. Чтобы открыть некоторые пушки, нужно прокачивать уровень. Но можно также задонить на комплект и получить их незамедлительно. Это тоже не есть хорошо. Не совсем честно можно даже так сказать. К слову, чуть не забыл упомянуть, что здесь есть большие проблемы с механизмом. Механикой стрельбы, ибо урон может зарегать даже если ты не попал по противнику, в каких-то местах вообще все наоборот. Пока что не до конца проработаны хитбоксы, например та же снайпа в любую часть тела ваншотит, а те же самые пистолет-пулеметы в любую часть тела убивают с одинакового количества пуль, а на дробаше вообще нет разницы, стреляете вы от мушки или от бедра, разброс будет одинаковый и тут и там. Также большой дисбаланс вносят термиты и холодное оружие, все это нужно дорабатывать, тем более от гранат и термитов вы не получаете урон, это тоже немножко странно. Имея выше перечисленные численные проблемы, косяки и прочие недоработки. Многие спросят, так какого хрена игра вышла? Причем это не альфа и не бета тест. Может быть разработчикам просто нужно время и деньги, чтобы допилить проект. Ловите первую версию, которая больше всего походит на правду. Игра вышла в таком сыром и недоделанном состоянии из-за того, что в нее умышленно засунули скопированные элементы из Колды. Сделано это ради привлечения внимания. Мол, смотрите, что он. Name студия смогла, а Activision нет. Это же мобильный Warzone, ничего себе, бегом качать и играть. Я уверен практически на 99 что у разработчиков уже подготовлено обновление на случай претензий от Activision, в котором все будет изменено. Вы спросите, откуда у меня такая уверенность? Все очень просто. Я решил изучить другие проекты данной студии. Вот игра Action Strike. Все карты, которые вы можете наблюдать в Combat Master, взяты отсюда, как и большинство механик. Только почему про эту игру никто не знает, хотя она уже состоявшаяся? А вот про Combat Master трубит практически каждый второй. Мой вам совет. Если вы хотите посмотреть во что превратится Combat Master, то просто скачайте Action Strike. Кастомизации оружия, как в том же МВ-19, в этой игре не будет. Максимум замена прицелов и других штук по мелочи. Скорстриков в игре тоже не будет, и само собой не будет королевской битвы. Забудьте про Warzone от этих разработчиков. Просто потому что данная студия на этом не специализируется, и к тому же игра позиционирует себя как шутер. Вторая версия не претендует на правдивую, она больше конспирологическая. А что есть? если данная игруха вышла по заказу Activision, непонятно? Сейчас объясню. Скоро мобильной колде придется не сладко, так как выйдут в свет новые мобильные проекты. А что, если это попытка поднять хайп вокруг мобильной колды за счет непонятного клона? Видите ли, дело в том, что в плей Маркете и без этого есть очень много игр, жестко копирующие оригиналы. С App Store же все гораздо иначе. Там такие игры вы не увидите, площадка их не публикует. Но почему же тогда это чудо копипаста появилось в App Store. Все это лично мне немного непонятно, ибо случай вопиющий. Мое личное мнение по этому всему. Я очень хорошо отношусь к тому, когда люди вдохновляются другими людьми. Либо когда маленькие проекты вдохновляются, пытаясь сделать что-то свое, глядя на опыт других. Но когда начинается паразитизм, но уже успешной и популярной идеи, когда старое выдает за свое с целью наживиться, вот к таким людям и проектам я буду относиться настороженно. Так или иначе, разработчики Combat Masters достигли главной цели. Об их проекте говорят, и он становится популярнее с каждым днем. К слову, скоро интерфейс они изменят и предположительно он будет вот таким. Играть в эту игру можно, но она не станет полноценной заменой мобильной колде. Да и скажем прямо, если бы не колда, о Combat Master мы бы никогда не узнали. Хочется пожелать успехов и развития данному проекту. Ну а ты, мужик, напиши в комментариях, что думаешь насчет всей этой движухи, да и в целом, как тебе игра. Поддержи данный киноматериал кулакичем чем. И подпиской, ну а я же угнал-погнал, жму руку, с тобой был Агнец.